Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали, закрытое тестирование, обновление 0.11.0, новые корабли, целых 11 штук, из них это 9 прокачиваемые итальянские эсминцы, начиная со 2 и, ну, естественно, по 10 уровень, также один итальянский эсминец, премиум и премиум паназиат, извиняюсь, панамериканский линкор 8 уровня Атлантика. Я уже на вскидку так ТТХ почитал, что из себя будет эта ветка представлять, ну, примерно понятно. То есть, получается, у нас будут универсалы, но с определенными недостатками. Это очень медленные торпеды и небольшая дальность стрельбы орудий главного калибра. К примеру, у десятки, ну, десятку-девятку, да, будем разбирать в основном корабли высокого уровня. Дальность стрельбы базовая составляет половиной километров главного калибра С неплохой скоростью перезарядки, с хорошим уроном Более-менее неплохой, ну, начальная скорость полета снаряда, да, к примеру Ну, тут одинаково, что фугасы Кстати, вместо фугасов, вот здесь, ой, вместо бронебойных снарядов будут полубронебойные То есть фугасы и полубронебойки Составляет 875 метров в секунду Точность будет, ну... Более-менее. Но учитывая такую дальность, тяжело будет промахнуться. Но вообще получается на этих эсминцах надо будет по максимуму увеличивать этот показатель. То есть ставить модуль на дальность, брать таланту капитана. И тогда еще одну получим, да, что-то в районе там 11-12, наверное, километров. Что, ну, позволит в, в какой то мере реализовать все-таки главный калибр. Также торпеды... Торпедное вооружение, к примеру, вот у десятки представлено здесь два аппарата по 4 трубы, то есть 8 торпед за один залп мы можем выпустить. Максимальный урон 13900, да, причем у девятки немножечко ниже этот урон, 12 12667 при том же калибре. Дальность хода у девятки 12 километров, у десятки 13,5, а вот скорость хода торпед одинаковая, 56 Узлов. Причем даже, да, и у восьмерки 56 узлов, и у семерки. но это, в общем, концепция этих эсминцев. Маленькая дальность стрельбы главного калибра и очень медленные торпеды. Примерно такие же, как сейчас, вот, до да, последние, которые у нас были до этого добавлены немецкие эсминцы, да. И такая скорость хода, ну, прекрасно понимаем, чем быстрее торпеды или... Ну, да, начнем. Чем медленнее они идут, тем сложнее по противнику попасть. Тем больше приходится брать упреждения. Да, и есть вероятность, что даже рельсоход за то время, пока торпеды до него дойдут, уже может просто изменить да, свое движение там или скорость хода. Да, даже не потому, что он думает, что где-то поблизости эсминец, чтобы себя как-то обезопасить. А, ну просто ему так захочется. Потому что пройдет очень много времени. Да, потому что, когда вот хороший игрок, да, играя на линкоре, он понимает, если на фланге эсминец. Он периодически либо меняет свою траекторию движения, меняет скорость хода, что усложняет вероятность по нему попасть торпедами, да, особенно когда эсминца отправляет все в одну кучу, сразу там два 3 веера, то есть, да, и линкор даже немножко скорость сбавил, если с дальней дистанции торпеды отправляются, то вероятность попадания получается... Крайне низкая, поэтому я никогда не рекомендую Особенно производя атаки с дальней дистанции Все кидать в одну кучу, да, надо раскидывать Так, один веер там кинул посерединке Другой на случай, если он замедлится Третий на случай, если он, да, там изменит Ну, траекторию своего движения В общем, смысл понятен Хотелось бы сказать, что получится такие охотники за эсминцами Учитывая, что здесь полубронебойные снаряды Которые как раз-таки очень... Хорошо по эсминцам заходит, наносят большой урон Кстати, точность здесь на уровне Сигма 2.0, то есть залпы будут достаточно кучные Время перезарядки, не помню, главного калибра я говорил нет Ну, если что, еще раз скажу Время перезарядки будет составлять 5 секунд на десятке Так, на девятке, на девятке, сейчас смотрю где тут, на девятке этот показатель еще найти? На девятке чуть похуже, здесь 6 секунд. К примеру, на восьмерке всего 4 секунды, но здесь и калибр поменьше. На, на восьмерке это 120 миллиметров, а вот начиная с 9 и десятого уровня, здесь уже 135 миллиметров. Кстати, десятка обладает большим запасом прочности, боеспособность 26800. Но, как я и говорил, на этом эсминце будет очень эффективно противостоять как раз-таки другим вражеским эсминцам. Да, если посмотреть, к примеру, расходники, начиная с 8 уровня, на 7 уровне у нас только аварийная команда и дымогенератор полного хода. Кстати, посмотрим, с какого уровня начинается дымогенератор полного хода. Так, на четверке есть, на тройке даже у нас есть. То есть, получается, уже с третьего уровня мы получаем дымогенератор полного хода. Это дымогенератор, который... Ну, расходник работает недолго, к примеру, на третьем уровне это составляет всего 25 секунд, а если посмотрим на десятки, да, на, на десятки время побольше. Здесь 40 секунд время работы и время рассеивания 10, то есть 50 секунд мы можем находиться в дымах. но ну, вот как раз-таки на таких кораблях, где у нас дымогенератор до полного хода, там есть сейчас даже малого хода. Ставить вот этот флажок, который увеличивает время работы дымогенератора То есть как раз таки этот флажок для этих кораблей и беречь То есть на обычные эсминцы, с, то есть с обычным дымогенератором Который-то там 10, 20, 30 секунд работы, смысл ставить нету Прибавка будет маленькая, вот на этих кораблях прибавка будет значительно э, больше Так, что у нас дает этот, сейчас посмотрим Боевой, боевой форсаж Работает очень мало, я смотрю, 25 секунд, всего так начинается он с восьмого уровня Показатель, так, тут 25, тут 25, то есть на всех, на 8, на девятом и на десятом он работает всего 25 секунд Максимальная скорость зато плюс 25%, время перезарядки 160 секунд Но учитывая крайне маленькое время работы, могли бы время перезарядки сделать поменьше Количество зарядов 6 штук то есть это, да, такой ситуативный форсаж. Либо где-то надо резко ворваться, или да, к примеру, там догнать какой-нибудь вражеский эсминец мы включили, догнали, уничтожили. Ну, или, да, включили, полетели вперед, упоролись, нас противник забрал. Ну, для этого у нас и есть дымогенератор полного хода. Единственное, остается надеяться, что не будет кораблей с РЛСками. А так, да, врубили боевой форсаж, врубили демогенератор полного хода. Можно как и в атаку, да, так, так сходить. Ну, единственное, чтобы светил кто-то надо в этой ситуации. Ну, хотя бы там авианосец, ну или опять же, может, союзников кто-то включит РЛСку. Ну, и также можно удирать, да, под боевым форсажем с дымогенератором. Вот с этим можно очень быстро порвать дистанцию, кстати, да, демогенераторов тоже здесь много, целых 6 штук. Ну, я имею в плане количества расходников, Ну, такой ситуативный, я бы сказал, да, то есть нет, нет такого, что здесь прям можно посидеть там с комфортом, пострелять в дымах, потому что, ну, что такое 40 секунд, ну, 40 лан, 50 плюс 10, это, ну, можно, да, кто-то будет использовать, конечно же, и так, но я думаю, это будет неправильно, все-таки здесь вот это вот надо с умом. В режиме. Ну, что поделаешь. У каждого, да? У каждого, в принципе, игрока своя тактика, свое видение. Иногда даже плохой игрок думает, что он играет хорошо, но просто с командой не везет, да? Команда плохая, обычно всегда виновата команда. Ну, я думаю, концепция этих эсминцев понятна. Перейдем уже к другим двум кораблям. Премиум итальянский эсминец седьмого уровня FR-25, боеспособность 19 тысяч, главный калибр... 5 башен по одному стволу 139 миллиметров на вооружении осколочных вот. дальность стрельбы, кстати, здесь в порядке не такая, как у прокачиваемых то есть он из... <смех> не подходит под концепцию прокачиваемых эсминцев, здесь и дальность стрельбы базовые 12,7 и скорость торпед 68 узлов, то есть вот это вот настоящий хороший универсал, и Единственное, что его можно чем сравнить с прокачиваемым, это дымогенератор полного хода у нас здесь присутствует, время работы 30 секунд, то есть даже на 5 секунд больше, чем у прокачиваемых эсминцев, время рассеивания такое же 10 секунд, но вот и зарядов поменьше всего 4, да, у прокачиваемых это 6 штук, здесь 4 штуки. Так, кстати, торпедное торпедного вооружения, сейчас посмотрим, так, время перезарядки главного калибра 6,6 секунд, торпедное вооружение 2 аппарата по 3 трубы с дальностью хода 8 километров, ну, был бы, да, ну, хотя, учитывая, что это седьмой уровень, надо сейчас посмотреть, найти показатель маскировки, да, заметность 7,2 то есть при полной прокачке мы получим меньше 6 километров что, да, делает из этого эсминца очень хороший универсал, единственное напрягает то, что если попадая к восьмеркам надо все, все-таки аккуратно а то, да, на такой близкой дистанции 8 километров, если мы Подходим, ну, это даже ближе, да, если у нас, учитывая, к примеру, маскировка будет там 5,5 километров. То, ну, не забываем про РЛС-ку и уже на таких дистанциях гидроакустику. Мы можем просто не успеть удрать. Ну, скорость хода, кстати, составляет 36 узлов. Так, да, к примеру, вот такой эсминец встретится с прокачем итальянским. И все, убежать будет невозможно. Кстати, базовую скорость я не посмотрел, да? А, ну базовая скорость, у прокачиваемых на уровне. 41 узел, к примеру, у десятки, 39 узлов у девятки, 39 узлов у восьмерки, 38 узлов у семерки. То есть достаточно быстрые, бодренькие такие эсминцы. Ну, как я и говорил, для того, чтобы где-нибудь ворваться и по погонять, да? По большей части такие, заточку будет на них, можно, конечно, побороться. Кстати, показатель маскировки на... Прокачиваем их-то, я не посмотрел. Так, сейчас посмотрим. Заметность самолетов. Заметность с кораблей у десятки 9,2. То есть показатель -то очень хреновенький, можно сказать. Так, у девятки заметность 8 и восемь, То есть 8,8. У восьмерки, к примеру, 8,2. То есть чем выше уровень? тем хуже у нас этот показатель. Да? Если мы на восьмерке, к примеру, ставим модуль на маскировке и берем талант капитана, то здесь получим комфортный там, ну, 6 плюс-минус. Ну, наверное, на уровне немецких эсминцев такой средний показатель у нас в игре. Да? Если возьмем, к примеру, десятки, десятку даже при максимальной прокачке, не знаю, сколько там у нас получится, ну, в районе, ну, меньше 8 километров, ну, около, наверное, 7, я бы сказал. Ну, 70 там, с копейками. Можно будет, конечно, да, учитывая дальность хода торпед в 13,5 километров, играть, да, чисто от торпед. Ну, если чисто играть в такой классический эсминцевский геймплей, то я все таки советовал <свят> выбрать тогда другие корабли, где более быстрые торпеды у нас. Так, дальше смотрим семерку, которая у нас премиум. Мне хотелось посмотреть здесь второй вид снарядов. Так, первый у нас осколочно-фугасный, а ну и также полубронебойки, как и у прокачиваемых эсминцев. То есть в целом, да, по концепции он чем-то может быть и схож, но сделан с более, да, такими комфортными показателями. Ну все-таки прем. На нем будет играть гораздо комфортнее, чем, к примеру, на прокачанных семерке. Точность здесь такая же. Ну и заключительный на сегодня корабль это одиннадцатый пан-американский линкор "Атлантика" восьмого уровня. Боеспособность 60 тысяч. Что главный калибр 5 башен по два ствола 381. Миллиметр, дальность, ну, даже для восьмерки, мне кажется, маловато, 17,4, десятых, извиняюсь, так, вспомогательный калибр, 10, башен по одному стволу, 127 миллиметров, дальность стрельбы 7,5, то есть, ну, можно даже с таким показателем и в ПМК попробовать поиграть. Так, максимальный урон осколочный, это неинтересно, дальше я буду читать урон в ПМК. Так, и 8 башен по 2 ствола, 234 миллиметра, внимание, это ПМК, это, наверное, самый крупный калибр ПМК, который только когда-нибудь у нас в игре был, также с дальностью стрельбы 7,5 километров, жалко, что там еще эти, э, фугасы, они а бронебойные снаряды, да, представьте ПМК, который может выбивать цитадели, было бы очень забавно, ну, тогда корабль мог бы стать, конечно, очень, э, так сказать, имбоватым, поэтому все-таки там будут... Фугасные снаряды, но ну, <laughs> все равно интересно, да? <смех> Вспомогательный калибр 234. Ну, отсюда что? Получается, там высокая вероятность поджога, целый 21%. То есть, главный калибр, да. Если ПМК прокачивает, ну, как я всегда, в принципе, советую на ПМК-шных кораблях. Главный калибр использовать только бронебойки, а фугасы это как раз наша ПМК. Так. Из расходников у нас здесь аварийная команда, естественно, ремонтная команда и гидроакустический поиск. Что на линкорах, учитывая, что в последнее время торпед в рандоме все больше и больше. Ну, я, конечно, говорю про подводные лодки, потому что мало того, что 4 эсминца в бою могут встретиться еще и 2 подводные лодки то есть 6 потенциальных торпедных кораблей. Гидроакустика весьма полезный расходник Время работы 100 секунд Обнаружение торпед 3,5 километра Обнаружение кораб... кораблей 5 километров Время перезарядки 120 Количество зарядов 3 Ну и наверное эти, да да вот Прокачиваем эсминцы я так понимаю Скорее всего у нас уже в игре появится только весной Потому что следующий после нового года у нас в ранний доступ идут бан Какие там паназиатские крейсера. Сколько обычно сейчас три обновления это длится. То есть январь, февраль, март. И, наверное, не знаю, в марте, в апреле, может, даже мы только эти сминцы в раннем доступе у нас в игре увидим. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.